Привет. Привет Постоянно также студент зрителей на моем канале. Сегодня под замечательный бой на 215 Б. мы поговорим про акционные танки 10 уровня. Какие танки будут и как их получить. Получить их очень просто. Надо всего лишь качать определенную десятку. А какую я вам расскажу. Скажу лишь два слова про первый танк, который уже все естественно знают. Это у нас ФО 155, который будет заменен на Фаша Б и съема клуба в ангаре ФО 155 дают ФОЖ-155 акционы 10 уровня и, соответственно, новый ФОЖ-Б. Все замечательно и просто. Сегодня, кстати, вышло у нас видео, в котором разработчики намекнули, что они хотят поменять некоторые десятки, если эта десятка не является токсичной, они ее дадут в виде акционного танка 10 уровня. Также у нас в интернете появились скрины, слухи, пардон, скрины, и так выразился, скрины, слухи, за которой мы можем сделать выводы и узнать, какие же танки у нас появятся. И самым главным, скорее всего, ближайшим кандидатом, помимо гриля, у нас станет 215-й Б. Его заменят на Super Conqueror, скрин вы видите на экране. Кстати, данный танк мне нравится больше, чем 215-й Б, хотя бы визуально. Все дело в том, что он выглядит такой, ну, более фантастически, красиво, как мне кажется. И у него переднее расположение башни. Не, я лично, конечно, могу играть на 215-м заднем расположении. Но многие игроки не могут этого сделать, им непривычно. Тут есть особый такой геймплей. Ну, с новым расположением башни танк заиграет по-новому. Я считаю, что это достаточно хорошая замена. 215-й не поэтому с долей вероятности 80% он появится в ангаре. Следующим кандидатом всем известным, по большим слухам, станет Гриль. Дело в том, что недавно его убрали с голосования. Там было 3 ПТ. И у нас в на голосовании стали только 103 и 268. Ну, я имею в виду голосование на скидку, соответственно. С такой формулировкой, что типа мы не хотим делать скидку на этот танк, его многие вкачают, мы его поменяем. И многие разочаруются, будет вайн, если мы вместо этого танка дадим какой-нибудь другой. Кстати, знаете, какого танк хотят дать? Вафлю. Ну, шутка, танк неизвестен. Разработчики молчат, скринов нету, сливов нету, так что пока полный ноль в этом вопросе. Но было бы неплохо, если бы дали вафлю. Ну, все мы знаем, что она выйдет на китайском сервере, и она будет стоить, ну, очень дорого. Поэтому рассчитывать на это не приходится. А еще одним кандидатом, помимо на Супер Конкуайера и гриля Является СТ-1, который, по слухам, у нас станет танком 10 уровня, а е 4 перекачует у нас на 9 уровень. Данные танки не токсичны, поэтому, скорее всего, какой-то из них появится в виде акционного танка. Кстати, гриль навряд ли появится акционным танком. Я немножко тут переборщил. Дело в том, что гриль, нас все-таки, мне кажется, токсичный, поэтому его не дадут. Но это мое личное мнение. Поэтому разработчики его и не хотят многих игроков видеть потому что будет много криков наверное, как было с вафли когда я выбирал. вот вернемся к ИСУ 4 и СТ-1 дело в том что танки не токсичные хорошие но какой из них нам дадут непонятно то ли аналог ИСА 4 нам дадут потому что его забирают то ли нам дадут с... танк в виде СТ-1 потому что СТ-1 станет десяткой тут пока неизвестно все что известно что у нас скорее всего будет Супер конкуайр и Форж б Это стопроцентные варианты. Остальные два танка остаются под вопросами. Надеюсь, вы посмотрели видео не зря. Я ответил на пару ваших вопросов. И вы остались довольны. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Кстати, у нас есть видео на канале, в которых можно выиграть золото. Я уже не говорю про нашу группу ВКонтакте. Надеюсь, вам еще раз говорю, понравилось. Всем спасибо. Всем пока.